Привет всем яблочникам, меня зовут Артём, и в этом видео поговорим об iPhone 10 в 2021 году. Погнали! Десятка – это хороший смартфон с аля дисплеем, премиальным дизайном из стекла и хирургического алюминия, достойным процессором и камерой. На iOS 14 устройство прекрасно справляется как с повседневными задачами по типу публикации фоток в Instagram, благо что основная, что фронтальные камеры позволяют создавать не нестыдный для этого контент, так и высокопроизводительными прихотями по типу сессии в PUBG на максимально возможных настройках графики. Телефон хоть немного и греется, но не критично, так как это абсолютно нормальное явление, учитывая, что процессор задействует все необходимые ресурсы, включая аккумулятор. Автономность здесь тоже достойная. На полноценный рабочий день рассчитывать можно, используя навигатор, слушая музыку через Bluetooth в машине или непосредственно через AirPods. Однако часам к 7-8 телефон все-таки лучше будет поставить на подзарядку. В силу своих относительно компактных габаритов iPhone 10 обладает экраном в 5,8 дюймов и включает в себя технологию AMOLED, за счет которой темные оттенки выглядят сочнее. Лично я не сильно Заметил разницу в сравнении с экраном iPhone 7. Снова возвращаясь к дизайну. Один из самых лучших и спорных в то же время из-за пресловутой челки, который не скопировал свои аппараты, разве что ленивый производитель китайских смартфонов. Привыкаешь быстро, и к тому же вся информация на безрамочном дисплее смотрится куда футуристичнее и круче, чем на старом добром прямоугольном экране. Почему я советую покупать iPhone 10 в 2021 году и перейти на него с iPhone 5s 6 и так далее? Во-первых, статный и дорогой дизайн за доступную цену. Во-вторых, самые новейшие технологии по типу сканера распознания лица Face ID. В-третьих, хорошие даже по меркам 2021 года характеристики железа. В-четвертых, двойная камера с портретом, 4K и прочими крутыми фишками, которые именно в айфонах реализованы куда круче, нежели чем в смартфонах китайцев с пятью или десятью камерами. В-пятых, актуальность. Десятка продержится еще как минимум три года в списке поддерживаемых устройств в компании. Вердикт. Покупаем смартфон на 64 или 128 гигабайт в белом или черном на на Маркете по ссылкам в описании к этому видео. И также не забываем про крутой чехол и пленку для защиты экрана и радуемся жизни! Пишите в комментариях, планируете ли вы приобрести себе iPhone 10 в 2021 году и, если да, то каким устройством вы пользуетесь на данный момент. Меня зовут Артем, благодарю вас за просмотр, не забывайте подписываться на канал, нашу группу ВК и мой инстаграм. До встречи в следующих видео, пока-пока!